Нашего дома. Так, друзья мои, я нахожусь в подвале в нашей бойлерной. Тут происходит ремонт. Хотя он сказал, давай уже завтрашнего дня. амазонин там не сказал. Так, вы снимаете калачи вот я эти, вот да? Там снял, там ага. Вот я снял. С Где? Вон. Ага. Вон. И Вон. вот Здесь. это течет с него водичка. Да -да, вот с него. А вот это вот что капает там в ведро? да это не вы подставили вот в капает я вчера смотрел это... а тут что капает вы а, не устраните эту кап капание задвижки, на ревизию полностью задвижек делать. ревизию задвижек это да, отдельное да. надо заявление писать это, это... угу это... тут много и тут на отопление выключайте. а При это лето на отопление да на ревизировать так То, сейчас бухс откудашь надо вить бухнет вот, все понятно значит вот эти все эти протекающие экраны. Задвижки они называются. Их надо делать при выключенном отоплении, значит, летом. Вам же все летом при к зиме надо сдавать. Да, да, да, сдавать. Вот оно и есть, входит все это. Ревизия, продвижек, промывка бойлера. А какой вы будете кран менять-то тут? Вот тот дальний. Вот тот, который на подаче холодной воды? Да, да, Ну вот он течет у нас. Я его еле со второго номера прикрыл, но то до конца не Да, да, да, он давно течет. А вы каким образом будете протечку запаивать как-то, да? Нет, специальная есть. Продаю, зачеканить. Слушайте, а может вы нам там вон, еще трубка у нас капает, одна подача в, прямо вот на ходу. Тоже зачеканите ее. Так, не служба, а в дружбу. Так, а? Okay. Пойдемте, я покажу. Там капает, вот здесь вот, вон где, вот тут такая. сейчас я покажу, где. Вот тут вот вчера капала, вот тут вот. Где-то вот она, вот капелька, вот здесь вот где-то. Вот а, эта капелька, ну, вот эта вот. А ничего, ничего, ничего не сделать не тут? Ничего. Не залудится? Нет не зачеканится? Это холодная, воде. да? Видите голубая труба? У -у -у -у. Не получится туда? А она уже в некоем некоторых... виде. И здесь тоже гнилая. пошла. Пошла гнить. Скорее. Тоже ее менять надо будет. Смотрите, ржавая тут заржавела и дырочка стала, да? А, а там а там только... во многих местах-то А может, образуются. я думала, это конденсат? Ну и конденсат, и постепенно вот корошки образуются. образуется. Ага. Так тут больше-то из-за конденсата, а он всегда на всех холодных трубах. Ну, ну ладно. Хорошо, Виктор. Молодец. Давайте работайте тогда. Вам в девятой квартире ключ-то дали, да? Угу. Ну, и как скоро вы справитесь примерно? Сейчас найду, какая, какие трубки бегут. еще ничего не нашли, да? Нет. вообще только один калач спилил. Ага. Так, короче, я примерно послушал, где шумит, где-то в той ступени. Ага. В этой, вроде, в, этой, в этих трех палках вроде нормально. В то, в то В тех дальних, да? В тех дальних, да. А я и... А розетку было, я подцепился ага. там. А там подцепляться, либо электрику с тобой взять. Там ага. где-то пластмассов фигни стоят. Ну, ну, ну, ну, не ну. Не ну не ладно, не это мы свет будем отдельным рейсом делать. вам только вот сюда провести. В принципе, вам вообще бы по двалу Конечно, надо. Это уж у нас отдельная задача будет. Ну, ладно, Виктор, да, удачи вам работать. Бог помощь. Пошла я по своим делам тогда. Тогда, если сделайте все, у нас появится тепло, или тепловиков надо вызывать. Они да. ничего, в камере закрыли. Ну, в смысле, они же за закрыли тепло-то у нас тут. Тепло горячую это воду. Ну, они закрыли воду. А вы не откроете уже потом? Я хочу не открою. Вы проверите, когда все, потом откроете горячую воду, да? да? И мы увидим по этому. И уйдете благополучно. Конечно. Ключ зайдите в девятую квартиру. Все да. понятно. Спасибо да. большое. Я сейчас найду, которая трубка. Угу. Задвижку-то еще не привезли. Смотря сколько калачей еще сделаете. Да, вот. А задвижку вам сюда привезут потом? Ну, или привезут, или ехать. Угу. Ну, ладно. Ну, с Мазонином там мы все договорились на стоимости. По смете потом будем рассчитываться. Ну ладно, всего доброго. Я пошла тогда.